Прицелом в небе Марс краснел. Шел год 2015. Закату здесь не удержаться. Сегодня ночью арт-обстрел. Крылом почти касаясь тел. Под артой ангелы кружаться. Им до рассвета продержаться. Сегодня ночью арт-обстрел. Кто в этот год остался цел? От слов попросим воздержаться. Донецк. 2015. Сегодня ночью Арт обстрел. Тех, кто в аду не уцелел, в рай пригласит Господь на завтрак. Жизнь переносится на завтра. Сегодня ночью Арт обстрел. В этом городе светло. Где разлук километры, Облаками под ветром Все плывут в высоту, В этом городе вечном, Где знаком каждый встречный, Он гуляет беспечно, И деревья в цвету, Лепестками на плечи, Как наряд подвенечный, И невесты, конечно, Примеряют фату. В этом городе старом Он на пару с гитарой И гитары нектары Преподносят карту рту В этом вечере Синим Смерти нет и в помине И любовь Не покинет И деревья в цвету В этом вечере Вечном остановки конечной Он смеется беспечно Сигаретой во рту, Незамеченный в шуме, Неотвеченный зумер, Неотмеченный умер Под обстрелом в саду. Не будь атеистом в канун звездопада, Здесь звезды так близко, что спичек не надо. А будь альпинистом при ясной погоде, Здесь небо так низко, что в небо уходит, Уходят да только любимые люди, Их меньше настолько, что больше не будет. Последнюю долькой, надежды на блюде, Здесь горе так горько, что горше не будет. Скажи себе строго, и хуже бывало, И боли так много, что водки все мало. Не будь атеистом, душа не блудница, Здесь к Богу так близко, что грех заблудится. Корнями в пророс Стоит, и не дрогнув, город рос Четыре года город крыс Его гортань зубами грыз Воскрес надеждаю Донбасс Такого фортеля от нас Господь и сам не ожидал мы переплавились в металл, А на войне, как на войне, Дороже жизни смерть вдвойне. Мы переплавились в металл, Мы переплавились в металл, Прочнее металла мир не знал. Который год кровавый пир и даже равнодушный мир От нашей прочности устал Мы переплавились в металл Ухи не свалишь и спаховал Кто не дожил, а кто сбежал Мы переплавились в металл Мы переплавились в металл Металл от боли крепче стал Как век за веком, день за днем Идет крещение, Огнем мы переплавились в металл, мы переплавились в металл, металл от прочности устал. Слагайте былины, Пишите картины. Здесь вам не ковыльная Степь Украины, А место на карте, Где меж наковален Ковалис-дончанин И с ним луганчанин. От солнца до хлеба Трудом, как стихами, Здесь сделано небо Своими руками. Залетный туз-бубен сбежит, измочален, А он тут и будет, на то и дончанин. Для панства и чванства нужна биомасса, Как в сказках для хилых ни рыба, ни мясо, А он неудобен, нахален, отчаян, А он изначален, а он луганчанин. Кто выстрелит первым, тот не наказуем, Лишь в сказках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 Пункт изначальный, пункт конечный. Не свернуться, не сбежать. России жить, конечно, вечно. России поздно умирать. Чего здесь столько не бывало. Остались Родина до да чести. За правду выживших так мало, За правду умерших не счесть, Где берегам невластно русло, Течет подобная реке. Речь и отечество на русском За главной пишется в строке, Где нет любви священник долго, Где у святых тяжелый взгляд живущие. В России долго, как долг, Молчание хранят. Где воронья крикливой рвани Извечно есть, что бить, то да есть Забытых тел на поле брани Из века в век не перечесть. Пункт изначальный, пункт конечный, Как надоело умирать. Живущие в России вечно По пустякам не будут врать. Душа всего лишь перевозчик, Туда, где вечности родник, Поэт всего лишь переводчик Любви на ангельский язык. И кровоточит, и пророчит, Губами к роднику приник Еще один из одиночек Блаженный вечности штрафник. Всего один судьбы глоточек, И по над пропастью в зенит Звенит вселенский колокольчик Для безутешных гримык, Читающий небес подстрочник, Нетрезво мыслящий тростник у Бога переводчик на человеческий язык. Мы летим над океаном, снизу машет капитан. Мы летим и слава Богу, не советуйте под ногу, не советуйте под руку. Этот дар не вами дан, наши крылья, не причина ваших злых душевных ран мы лишь судьбами своими века записали, имя, век заменит нас другими, берег свой.